5 причин внедрить чат-бот в ваш MLM бизнес. Друзья, привет! На связи с вами Андрей Бутин. И спасибо, что провели интерес к этому видео. И я хочу с вами поделиться пять основными причинами, почему именно вам нужно внедрить чат-бот в ваш MLM бизнес. И какие это пять причин, почему я вам искренне рекомендую, действительно рекомендую, чтобы вы внедрили чат-бот в ваш MLM бизнес. И первая причина – это автоматизация. То есть чат-бот автоматизирует все процессы нашего рекрутинга. Это презентует вас и ваш бизнес 27 на 7 и 365 дней в году. То есть чат-бот автоматизирует, по сути, такие элементы, то есть моменты в нашем бизнесе. Это как список, который мы прекрасно знаем, это звонок и частичная встреча. И это основные моменты, которые может автоматизировать чат-бот. И на выходе вы просто получаете уже готовый и будете работать только с заинтересованными людьми в вашем продукте или в вашем бизнес-предложении. И это причина номер один. И причина номер два – это простота. Мы все с вами, как сказать, реальные мастера спорта по усложнению. Мы всегда усложняем для себя какие-то бизнес-процессы. Это настройка, настроить воронку, вести инстаграм, фейсбук, ютуб, вести вебинары, прямые эфиры, кучу всего, блоги, твиттер, кошмар и так далее. И мы хотим это делать все и сразу, но как показывает практика, когда мы используем все, мы просто не доходим до того желаемого своего результата, нужно просто сконцентрироваться на простых и понятных и эффективных инструментах которые работают и приносят нам результат. И поэтому чат-бот это простота. Это вот с телефона вы ведете по сути свой бизнес. И третья причина это мир. Чат-бот работает по всему миру. Работает и помогает вам в вашем бизнесе, в рекрутинге. На тех рынках, на которые вам интересно развиваться. Вы настраиваете рекламу, рекламную кампанию чтобы чат-бот работал с этой, с вашей аудиторией, но по сути он может работать по всему миру, еще раз, 24 на 7, пока вы спите или отдыхаете. И четвертая причина этого обучения, мы все любим сегодня разные гаджеты, мы только просыпаемся и уже сразу берем в руки телефон смартфон, мы листаем какие-то свои социальные сети, смотрим кто же нам написал, лайкнул и так далее. И поэтому вовлеченность это одна из самых сильных и эффективных таких моментов, которые есть в чат-боте. То есть это вовлеченность. Общаться в социальных сетях это просто -то современно. И пятая причина это как итог всего того, о чем мы с вами говорили в этом видео. Это то, что вы получаете на выходе, на выходе вы получаете именно кандидат, заинтересованных кандидатом через чат-бот. Чат-бот презентует вас и ваш бизнес или ваш продукт. То есть провел первое касание с вашей целевой аудиторией и дальше вам нужно просто пообщаться с уже заинтересованным человеком, который сам уже оставил свои контактные данные, свой телефон, свой email и уже познакомился немного с вами, с вашим бизнес предложением вам нужно просто связаться с вашим новым кандидатом. То есть на выходе вы получаете горячих заинтересованных кандидатов. Мы все эти шаги и так разбираем шаг за шагом в нашем курсе «Свободный лейвинг Виртуального насадки». И, друзья, если вы еще не настроили или не понимаете, что такое чат-бот, и зачем вообще он вам нужен, ниже под этим видео я оставлю для вас ссылочку, где вы сможете пройти бесплатно через драйв такого чат-бота. Проходите ниже, смотрите по ссылке, попробуйте, посмотрите сами, что это за суперинструмент. действуйте прямо под этим видео, так что рад вам помочь, прокачать ваш MLM бизнес. И, друзья, давайте строить MLM бизнес красиво, правильно и легко. И пока-пока.